Здравствуйте! Сегодня хочу рассмотреть, как повлияли апрельские заморозки налозы винограда, на их дальнейшее развитие. Вот как мы видим, вот этот куст винограда, это кадрянка. Вот эта часть винограда, вот так, у меня было накрыто где-то 55 сантиметров. Обыкновенный мешок из-под сахара, парусинка, и я ее здесь просто накрыл. Проверить. Вот так часть этого виноградного куста была у меня укрыта при апрельских заморозках. Конечно, я сомневался, что оно что-то даст, какое-то укрытие, или что, но как мы видим, итог, здесь почки все сохранились. Сейчас я уже их выломал, были двойники и тройники, я их повыламывал, но факт того, что почки сохранились. А где не было укрыто, там они вымерзли. Это тоже самый куст. Мы видим, здесь нижний я тоже их выломал, развитие нижних тоже было хорошо, на кадрянке оно как-то перенеслось, но здесь они даже не пошли. И вот слева мы наблюдаем тот же самый куст, но здесь два верхних побега развились, остальное не развилось, все, -все вымерзли. И вот здесь так же самое видим, но здесь конечно и мышки еще чуть-чуть постарались, но дальнейшее развитие почек здесь просто не произошло, они погибли. Что для этого необходимо сделать, чтобы сохранить данное направление рукавого и чтобы эти лозы в дальнейшем были хорошо сформированы. Вот эта лоза, как мы видим, здесь мышки погрызли и с этой почки в дальнейшем. Если пойдет хорошее развитие, то я эту сохраню, а эту выломаю, потому что лоза очень слабая. С одной стороны мышки погрызли, как мы видим, и если дам нагрузку две почки, то она просто погибнет. Но здесь не буду давать быстрее всего никакого соцветия, буду его просто удалять. Не лишь бы сохранить здесь почку, чтобы дальнейший был побег на развитие дальнейшего вот этого рукава. Здесь, как мы видим, рукав хороший будет, потому что эта почка развивается хорошо, мощная. И здесь, конечно, вот вторая почечка есть, но эту почку в дальнейшем, если она... И пойдет, но она быстрее всего завянет. Как мы видим, здесь тоже мышки постарались дальше, погрызли. Она хоть и развивается, почка, но она быстрее всего завянет. Это развивается хорошо. И вот правая сторона наших рукавов, мы видим, здесь хорошо она сохранилась. Здесь все как должно быть, так и она останется. Вот эти почки, вот справа, которые все хорошо идут, я их сохраню. А вот эти просто-напросто, если эти хорошо пойдут, эти выломы зеленкой, потому что до укладки на проволоку. Здесь никаких побегов не должно быть. Вот так прямо берем и их будем выламывать. Но это еще можно, я его оставлю. А вот эти два я выломал. Вот эти будут развиваться. Здесь можно и нагрузить плодоношение их. Потому что этому кусту уже три года. Частично, конечно, нагрузку я сделаю небольшую. Другие, конечно, виноградные кусты у меня менее развились. И, соответственно и буду формировать можно сказать из корня вот этот кустик тоже был укрыт у меня в ведре и последствия сильного мороза на него не повлияли конечно макушки чуть-чуть вот они меня подморожены но в основном то та часть виноградной лозы которая находилась в ведре не пострадала вот почки развиваются это тоже куст кадрянка и она хорошо перенесла эти морозы здесь конечно я ее просто Уложил ведро, и они находились в мини ведре и были накрыты еще деревянной крышкой. Ну вот такой краткий обзор по последствиям апрельских морозов. Мы посмотрели, как эти морозы повлияли на виноградные кусты. С вами был канал Делаем Сами.